Так, всем привет! Сегодня я хотел а, немножко рассказать о себе Значит, Однажды я собирался ну, выйти из дома и на пороге завязывал шнурки И меня очень взбесило то, что для меня это очень сложно есть, а, Мне мешало пузо, я задыхался, то есть, неудобно было шнурки завязывать Плюс, к тому же, я занимаюсь подводной охотой, вот. и мои показатели за лишнего веса и за пуза очень упали. То есть я вообще ну как бы, ныряю глубоко, и то, что я поправился, я уже не смог так глубоко нырять. Вот. На тот момент максимальный вес мой был 106 килограмм. Вот. сейчас мой вес 75 с половиной, вот. и я на... решил, короче, похудеть, очень сильно меня одолело это желание, я очень много изучил материала в интернете на эту тему, ну, не только на эту, и про спорт смотрел, про питание, про все, про все, короче. Вот. И Хотел поделиться с вами своими знаниями, практикой, как я это делал, как я дальше буду заниматься своим телом, что есть, как есть, сколько заниматься спортом и как заниматься спортом. Вот. Поэтому я решил на своем канале запустить новый плейлист, он будет называться «Здоровое тело». Вот. Но я хотел спросить у вас, то есть, если вам будет интересна эта тема, поставьте, пожалуйста, лайки. И как только количество лайков достигнет сотни, вот, я начну работать над видеоматериалами, буду выкладывать видосы. Ну, в принципе, на этом все.